Ребята, всем привет! Сегодня с вами в своем видео я вам расскажу, как в Windows 11 изменить название модели компьютера. Обычно название системного продукта устанавливается в соответствии с моделью устройства. У меня оно называется как VMware Virtual Platform. Когда вы сами собрали свой компьютер и установили на него Windows, в качестве модели будет использоваться модель материнской платы. И, соответственно, вдруг вы захотите поменять на какое-то более осмысленное название. Как это сделать? Открываем реестр. Вводим рек-эдит. Запустить от имени администратора. Соглашаемся. Далее проследуем с вами по пути hlk local machine. Затем software. Microsoft, Windows, QLint version. И здесь у нас с вами должна быть вкладочка. Вот она, OEM Information. Создаем раздел, строковой параметр. И называем. Создаем строковой параметр. Создаем строковой параметр и называем его Model. Два раза кликаем на него и вводим значение, которое мы хотим поставить. Допустим, лайк самовар. ОК. Сворачиваем. Открываем еще раз параметры и как мы видим у нас изменилась модель лайк самовар Ребят, если вам понравилось это видео обязательно ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите комментарии до скорых встреч всем пока